Так, ну все, поиграл на синтезаторе. Кири, а лишние вещи, которые не вместились, сжёг. Все. Кто там ломится? Надо сразу надеть рюкзак. Слечу маму. убери не а, направляй меня. Смотри, не меня мама какую игрушку, это игру. Какая нахер игрушка? Эй, отдай игрушку. Возди, отдай. дай я посмотрю. Отдай. Отдай. Ой, нас забирай. Ну, что, даже пострелять нельзя? Забирай. Ну, моя любимая. Из-за из-за тебя теперь во мне пушка. Пойдем. Мне тоже такая есть, оружие, только слабая. Так-то тоже им могу стрелять. Ах ты! А, -а, -а, -а дебил! А, ты меня сейчас убьешь, то Короче, хватит пополякаться своим. Против меня лучше не драться. У меня есть вот такая штучка, киля, вот такая. Очень опасно. Э, отдай! Вот это я лучше, отдай. лучше А у меня есть так таких. Да вообще похею. Сломать надо, сломать надо, сломать. Ты что бомбанет? Ломаем! Кири! Кири! Дебил. А! У меня же был гулятик. Ой. И... Ты... И ну хуя ты меня сдал? Потому дебил. что ты дебил. Давай, ты хоть по мне. Давай, давай. Смотри, у меня есть одной из тачка. Что это хребти... стоит? Это мой мотик, это мой мотик, да? Еще его выкинул. Вот, а... вот, давай, забирай его из моего двора. Едет, что это? Потому что бензина нету. более у тебя ключа нету. На, ключ! Давай. Так. На, бензин, не меня ключ хотел выпущить. Верь, а чём у меня не заводится тачка? Потому что ты не заправил. Ты, блядь, нажми, вот, ключом. Нажимаю. Ну, Я тебе типа, чем смог, тем помог. А на какую кнопку заряжать? Правый. Нажимай правый. Слезь Вот правой ключом нажимаешь ключом. Так нажимаешь и все. И не заводится, да? Кей, ло. Ло. Садись, вставляй ключ. Куда тебе его вставлять? Вот сюда вставлять или куда? Не знаю, Забагался. Сомневаюсь. Ты даже машину завести не можешь. Как заправить тебя ее? на как. А как? Ты на не знаешь, заправить? как мотоциклы заправляются? Знаю только не, не, не знаю как. А вот. Ну как? Короче, я до школы поехал. Все равно не едет. Может, ключом надо? Ты сам разбирайся. Нет. Ладно, помогу тебе, чую тебя там. Давай. Дай мне свой ключ. Иди подбирай его. Ты его так сломаешь. Дай мне свой ключ. Ты его заправил? Да, по-моему. Заправляем. Стрелящие. Я солнце Я э, солнце. На какую кнопку перезарядить? Ээээ! -э -э! вот езди. А на какую кнопку перезарядить? На букву Е. Русскую. Русская буква Е. И у меня чат открывается. Ой, К, то есть. Короче, я еду. Что? Я уже сдал. Ты я вот 7 месяцев назад получил. Ой. Короче, я вот 7 месяцев назад. Назад записался на кушку. Конечно, по мне а это не фактически. похоже. Но... Еще у нас оружие начали продавать, если бы поскольку стволов. Блин, это тоже вытянуть. Солет даже, блядь, перезаряди. Но... Бить. Ну фига не перезарядил. Блять, ну. А для этого обойму-то нужны? Не знаю. Так что ну, наверное, да? Сами спорим. Так, что Стойте, опасная зона, ведутся работы. О, что спортзал стоишь, что что ли? Не знаю, но ну, там вроде похоже на спортзал. Так оружие прячем. О, патроны сколько? Для пистолета. Чем? Только я не могу его перезарядить. Да, бля, почему ты его перезарядить ты не можешь? Пустота. Ты ведь у нас фукал. А вот и врёшь-то. <свяк> <свяк> Юля, точно мои буду. Как? Да э -э, чего не в кашку-то? А вот перезарядил ты это. Да. А колиба а -а. у меня нету. Если это они. Это вообще здесь нужно вообще ядерный мигрантатора. Я не знаю, что это такое. Забирай. Пошли лучше. Здравствуйте, Андрей Викторович. Здравствуйте, пися Андрей. <смех> я вам тут подарочек принес. Так. Привет. Да, я... Так, у нас сегодня урок. Какие у нас есть игрушки? Можно ли я? Можно я Так, Кирилл идет в доске. Можно я? У меня есть вот такие оружия. Ой, ты чё? Вот. больно. Дальше есть вот такие. Вот. Смотрите в окно. Вот так, берем. Ставим. О! Конечно, э, Киря, а ты же где они будут? Пау. А Можно утонуть? Кириам! Это кто? Меня есть У меня есть вот такие таблетки если их сожрать то могут дать несколько таких эффектов дальше Виктор, ай ты дебил я дальше, тебя сейчас я... выстрелю что? пострелю есть такой ножи конечно вас я не могу им зарезать но остальных Ой. Ну полежите, отдохните немножко. Можно меня к доске, пожалуйста? О, пока лежит, отдыхает. О, будешь? На. Да, да, да и. Иди дальше. Ч мешаешь? Долбоёб. Да на -на -на -на. Да, да, да, да, Из-за тебя мне много нарезок надо делать. Да, да, да, и. прикольно. Дебил. Не надо меня бежать. О, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, такая игрушка, такая игрушка, такая игрушка, такая игрушка. вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, да мне еще срать. Че сказал? Да блин, я не в того стреляю, как... Я обиделся. Все, пошли вы я в туалет, дурак. Извините, это игрушки. Вы отдохнете, вам просто сознание потираете. Ой, мать. Почему меня с никто ненавидит игрушки? Давай лучше уберем игрушки. Давай. Что с моей женой стало? Покажи на свои игрушки, на этом, На своих одноклассников. Окей. Я могу вот так как стрелять. в бывшую льва дальше в тебя и в тебя населять и... Ёб... трогаешь ты ебу блять не трогай мою жену дальше так можно потом пошли я покажу на вас вот так вот мы с тобой весь классом скидали что с тобой случилось вообще? что? ничего со мной не худилось а еще должно было быть что меня что случилось? А, пи... да идите и вы получили хорошее Витер. Что это за стучка? Какая, блядь, ой, <къех> блин, штучка. Что будет, если назначить вот так вот? Тик-тик. Ты где? Дебил! А что это за стучка? Сломать? С... Мы... Свалив, валив, валив, киня. Пошли домой, я тебе, я тебе там компьютер поиграю компьютер да, пошли. компьютер садись мне компьютер. в машину а как звука разговаривать что не садись еще. нет да. как поехать давай лайки ехать Слушай, как хочешь я поехал подожди Жопа того мелкого сука Ну красивая у меня машина. Ехать. А, пойду записывать ролик. Ехай. Короче, всем привет! И сегодня у меня будет обзор на мой рюкзак. Да, вот я его поставлю. Так, что мне в рюкзаке? Самое первое, верстак. Ну, это все. Тут у меня дальше саженец березы Ну, это розовый тюльпан. потом белый тюльпан. Паутина. гриб Совершенственный боевой шлем. И пистолет. Это вдруг на меня кто-нибудь нападет. А мне... так а, страшно! Дальше вы видите, все у меня там лежит. Дальше страшно! я буду записывать вам Румтур. Кто-то Рум-тур! Кирилл страшно! Да. Короче, у меня тут есть такой конфетный автомат. Дальше у меня есть. Пиро. Кирилл страшно, кирилл! И я его не хочу жрать. Дальше у меня есть. Банка. Кирилл, как остановиться? Да, это дебил! Кирилл! Моя машинка! Мелкий, ты че? Я не могу поехать на своем банке. Ура! Ты сейчас тут все разгромишь, куда? Не интересно водить. Как у меня как красивого Вальбу готовила его. Но он с вами Сам сожру потом. Торт! Приготовил, приготовил. Какой торт? Нет торта никто. Где-то этот милки бегает. Урак! Быстрее, быстрее. А, я сижу. Зайди в комнату. Я побежал. Вот поиграй на синтезаторе. О, синтекатор. Да, вот он синкитатор. Может? Пот... Мож потыкать на кнопки и. Я тебе подарок нес Какой? На. Что это? Так, я бы с тобой Поверх ⁇ м, Я Могу даже на крышу забраться. Помоги поехать, пожалуйста. Видимо, это опасно. А я понял... Я на заднее кресло сиделся. Я уже так понял. Просто тебе не говорил. он там? Ты что тут катайся на своем мопеде? Уч, давай ехай. Поеду что ли в магнит? Или он, он открылся или нет? Подожди. Я такой взрослый. Ай! Я настолько взрослый, я могу спереди ехать. Беззад-то нету. Есть. Сейчас пойдем тебе Чупа-чупса купим. <звы> и я остановился. И лес остановился. Коля еще не остановился, но Витька уже ему успел встать. Остановись! Зачем? Да, да. На магнита мы еще не доехали. Остановись, пожалуйста. Ну, сейчас, подожди, нам чуть-чуть осталось -чуть, доехать. Дебил. Стой! А, магнит же вроде открытый, но там нету продавцов, да, магнит? Есть! Я а. я помогал! Пошелся. Так, а, ну да, тут нет продавца. Тогда просто поехали высуги, продавец. Продавца нету. Поехали домой. А как я? Как я? Как я? Стой! Я сел. Я права я сдавал. Очень плохо mm Поехали-ка! Ты стал ребенком на 24 часа. Так... посмотрим одежду. Чё там? Где Милки-то? Ооо, какой красивый закат! Надо быстрее успеть. Кивилу, кивилу. Кивилу, короче. Скоро ночь! Ночь! И тут не ночь. Так быстро. День пролетел вообще, Обосраться! За мне еще видео записывать. Уже, как, можно сказать, 6 дней нету видео, а мелкого нету. То есть видите, нету. Пойдем. Да. Какой красивый мир. Привет. Пришел. Жить темнеется. Утром ты уже нормальным станешь. Пойдем покатаемся. Но э, вою, вою. Слезь. Ты до своей, я на своей. Нечего делать, не бензин, я не хочу бензин жрать, он дорогой и так. <свист> Ч ты встал? Ехай. <свист> <свист> Не заходи в туалет. поделать а мне нечего. наконец-то. Ну Давай посмотрим на закат. Давай. Ой, ой, ой. Ой, Витя, стань нормальным. А? Утром ты уже станешь нормальным. Ой. Ой-ой, сейчас ой, со мной плохо. Иди спать. А, плохо. Ой, о, полегчало. Иди, спи, я пойду что-нибудь делаю. Надо идти и искать тебе одежду. Сейчас пойду пожру хлопьем. Пойду спину. невер. Но уже все у тебя. Ну, значит, есть прогресс. Утром тоже станешь нормально. Ой, все равно как-то узко. Пошли пошли учиться. спать с утром. Ой, да. ой, ой, ой, ой, больно. Ах. Ой, Кирилл, проснись, проснись. Мелкий это станет, заколебал. Какой я? Ты что, дурак, я не мелкий. Разгребал. Ты кем меня звал? Я не мелкий. Че, разборок, что ли, хочешь? Я не понял, ты же мелкий был. А, все понятно. Что Ты был мелкий вчера, правда? Пойдем в школу, дурак. Ай. Суббота. Какая школа? Все, иди, я домой я спать пойду. Иди Ладно, домой. Подожди, подожди я кое что заберу. Бенз нету в машине, это А Что? Пустой. Кира, бенз есть. Нету, все. Не иди, иди, возьми в тумбочке, вот. Вот в этой тумбочке, ой, нет него, вот в этой тумбочке возьми. Хотя вот только. Все, иди, а я спать пойду.